Всем привет, канал Даник Волк. Сегодня будем жарить картошку фри по-домашнему. Берем картошку обычную, чистим ее, моем, нарезаем ее вот такими вот дольками, можно конечно поменьше. Наливаем маслечко, может в ковшик, у нас в есть масочка наливаем туда. И потихоньку закидываем картошку фри туда, потому что масло может сильно пениться. Закидываем потихоньку, чтобы не обжечься. Потом мы на катушку фри ложим вот эту тарелочку, либо кастрюльку небольшую, смешиваем с солью. Смешиваем с солью и получается вот такая вкуснятина. А еще мы добавляем туда клубничку. Кушаем с клубничкой, очень вкусно. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал. До свидания.